Скорость маловато, нужно бы добавить Не стоит Смотрите, очень маленькая скорость Нужно, как минимум, хотя бы 30 Ошибки не будет Вот такая упаковочка получается. Я бы сказал, все идеально. Но, значит, на самом деле все идеально, идеальные блинчики с мясом. Просто столько блинчики и упаковывается на просторе в да. 600 -м.